привет, друзья. Угадайте, что сегодня. Я предлагаю всем зайти в Google и посмотреть, что сегодня день ДНК и ветеринара. Но речь не об этом. Сегодня день рождения моего канала. Ему целых три года. Три года. И в честь этого я решила рассказать, а как с чего вообще все начиналось. Почему у меня появилась такая идея снимать людей и все такое прочее. А начиналось все так. Один друг пригласил меня пойти на ярмарку. Ну и я такая, ну окей. Все-таки я тогда смотрела очень множество аниме. Сейчас это не так. Так вот, в общем, я все-таки пошла к нему на ярмарку. Кто помнит, это вроде бы была вторая ярмарка. И я помню, что там была площадь такая, как квадрат. То есть там вообще не пройти было невозможно. Хорошо, что в тот момент у меня не появилась идея снимать. Я сделала это просто дома. Я просто засняла свои покупки. Вот и все. О, это было самое мое первое видео. Я просто тогда смотрела видео на ютубе и такая снимать свои покупки. Ну что ж, давайте я попробую. Это глупо, но это так. И хоть у меня до сих пор Маленькая аудитория, но зато она очень верная Дайте пятюню Молодцы Видео я все-таки сделала Это был мой первый монтаж Это ужасно Я даже когда делала видео, я сначала не врубалась, что его можно обрезать Я такая, как я это буду делать? Это сложно Нет, я не смогу, вы чего? Но все-таки мой монтаж поднялся да, я стала лучше развиваться и все благодаря каме. нет я не говорю что если я снимаю дома значит я прям что я все круто умею делать нет ведь если кто замечал кто смотрел почти все видео на моем канале интересно есть такие люди или нет можно заметить что именно на ярмарках я пробую что-то новое какие-то футажи какие-то спецэффекты это все я пробую именно на этих ярмарках в другое время мне почему-то просто неинтересно это делать вот я сняла это первое видео. Что было дальше? Если честно, я не помню. Но я помню, что когда меня позвали на следующую ярмарку, мне написала Алиса. Отлично, камера села. В общем, Алиса мне написала и такая говорит, что приходи на ярмарку. Я ей отвечаю, О, я вас знаю, я делала как-то видео, и оно было как раз по эту ярмарку. Она такая, ну-ка скинь. Я такая кидаю, и она такая... Блин, это шикарно, давай еще раз. В это время я еще смотрела одного блогера, который постоянно опрашивал интервью у всяких известных личностей, всяких троллил, что-то там монтаж такой сногсшибательный делал, я до сих пор его смотрю. От него у меня появилось вдохновение, и я решила повторить такое же, но на ярмарке. Конечно, троллить я там не стала, но, к сожалению, это была слишком уверенной. Может, кто помнит, что я была очень наглой. Ну, я все-таки записала это видео, и когда все-таки смонтировала, выставила это на показ, я ожидала другого мнения. Я думала, меня все не взлюбят. А на самом деле это видео вообще первое, самое популярное на моем канале. Там где-то было 1700 с чем-то просмотров. И я не ожидала такого поворота. Это даже то самое первое видео, которое я выставила на показ всем. Да... Я отправила это в группе о каме. И, конечно, я как нормальный человек, я просматривала комментарии после этого видео. Я, я учитывала все недочеты, я знала, что я делаю не так, что я делаю так. Вы мне очень помогли с этим, спасибо вам. Чему меня научила ярмарка? У меня появились новые друзья, с которыми я до сих пор дружу. У меня улучшился навык монтажа, и теперь я могу делать все, что захочу. А еще я стала уверенной. Это самое главное, что О, мне очень помогло. Просто я в школе была... Я была забитой. Затем все изменилось. Так и началась моя новая эра. Я не боюсь говорить с незнакомцами. Многие спрашивали, как не бояться камеры. Ребят, со временем. Я сама в первый раз, когда видео записывала, я камеры шугалась. Казалось бы, что такого страшного? Вроде бы твоя камера, ты как бы это... Ну, снимаешь там потихоньку, да, один в комнате, что-то такого На самом деле, я понимаю вас Я представляю, что вместо камеры, как будто там стоит человек и смотрит прям на меня И прям в глаза это, а, аж в душе мурашки я вот сейчас на вас смотрю прям в душу смотрю. <с> в общем, я все-таки перестала бояться камеры, и это хорошо. В принципе, я вроде бы все сказала, что хотела. Надеюсь, у вас возникло поменьше вопросов. А если есть, кстати, задавайте в комментарии, я всегда на них отвечаю. Мне мне, мне очень жалко, что мне пишут мало комментариев, но хотя бы они есть. Спасибо хоть за это. <с> на каждой ярмарке, как вы поняли, все время делают что-то новое. Значит, на следующей ярмарке надо тоже что-то новое. Ну... Но... В принципе, идея, может быть, и есть, но я не собираюсь о ней рассказывать. Всем удачи, кто скоро будет сдавать экзамены, как и я. Если яблоко будет во время экзаменов, меня не ждите. Я всем все сказала, всем пока.